Всем привет! Вы находитесь на канале платформы для трейдинга ATAS. Меня зовут Владислав Шевченко и в этом видео мы поговорим о новых фишках и индикаторах, которые появились в последних нескольких обновлениях платформе ATAS. Начнем мы с очень полезной функции, которая появилась несколько обновлений назад. Это редактор рабочих пространств Workspace. Этот редактор можно запустить уже в окне авторизации еще до загрузки платформы для того, чтобы отредактировать свой workspace, удалить ненужные инструменты, уменьшить количество истории, удалить с графиков ненужные объекты рисования, которые нагружают ваш workspace во время загрузки. Я думаю многим знакомо, особенно тем трейдерам, которые анализируют и торгуют криптовалюты. Такая ситуация, когда вы запускаете платформу, в которой э, открыто множество графиков, множество таймфреймов, загружено большое количество историй, и у вас может за, занимать загрузка Workspace 10 минут. Иногда может, э, если компьютер слабый... Может просто не хватать оперативной памяти и платформа вообще зависает и не открывается. Вот когда у вас возникает такая ситуация, теперь вы имеете возможность в окне Workspace выбрать нужный Workspace и зайти в редактирование. Это карандашик в правом углу этой строки. Обратите внимание, сейчас мигает желтый треугольник. Это сигнализирует о том, что этот workspace перегруженный и нужно обратить внимание на его компоненты. Возможно, нужно поудалять какие-то графики, либо сократить количество историй. Нажимаем на «Редактирование» и мы попадаем в окно редактирования. Здесь у нас есть перечень слоев. Если вы не используете слои, то у вас все графики автоматически попадают в слой «Universal». И сейчас видно, что 32 графика загружено у меня в этом workspace. Это достаточно много. И мы можем посмотреть каждый график внутри, что здесь загружено, сколько горизонтальных линий, трендовых линий. Видим, три профиля загружены на график. Они тоже занимают много времени при загрузке, потому что происходит обсчет большого количества уровней. Мы можем удалить эти графики профили, нажав на корзинку и подтвердив действие. Также, если вы свернете, также если вы свернете все графики, то увидите количество загруженной истории. Здесь видно визуально, что, например, 690 дней это достаточно много, и вы можете либо стрелочками вниз-вверх регулировать это количество, либо удалить эту историю поставить там 10, 15 дней, 20 дней, какое-то небольшое количество истории, для 5 минутки можно, например, там поставить 5 дней вместо 139, и таким образом вы можете подредактировать полностью весь workspace. Итак, поудаляли большую часть истории, Сохраняем, видим, до сих пор мигает значок. Можно зайти еще дополнительно, поудалять какие-то графики, ненужные вам. И оптимизировать свой Workspace и сократить время загрузки. Также мы сейчас посмотрим, где можно внутри самого Workspace регулировать эти настройки. Подключаемся, заходим в атас Загружаем платформу и в настройках мы можем зайти в Workspace, в рабочее пространство, выбрать необходимый нам Workspace и также здесь нажать на кнопку редактирования. Мы снова попадем в это же меню, где сможем продолжить работать с графиками и их настройками в будущем здесь появится возможность удалять индикаторы сейчас мы можем регулировать количество историй и объекты рисования итак следующая новая полезная фича появилась в одном из последних обновлений она будет очень полезна трейдерам которые используют криптобиржи для торговли и для анализа Наверняка вы сталкивались при открытии графиков биткоина, эфира, либо лайткоина. ну В частности, наверное, биткоин и эфир самые тяжелые в этом плане инструменты на бирже Binance. При их открытии платформа очень долго подкачивает историю. Может показаться, что это тормозит платформа. Но на самом деле все дело в том, что в таких инструментах, как биткоин к доллару, на бирже Binance шаг тика составляет 1 цент минимальный и соответственно когда вы загружаете например историю несколько дней вы должны понимать что если мы возьмем свечу высотой 200 долларов то мы получим 200 умножить на 100 центов это 2, 20, 20 тысяч ценовых уровней которые необходимо в одной свече платформе обсчитать подгрузить историю, и чем больше вы загружаете историю, тем больше необходимо платформе времени для того, чтобы просто обсчитать это все физически на серверах. Из-за этого достаточно долго подгружается платформа. Сейчас алгоритм для криптобирж, для графиков криптобирж загрузку изменили, и мы, например, вот сейчас возьмем биткоин к доллару на бинансе, загрузим график, и обратите внимание, какое время он будет сейчас загружаться. Вот, прошло буквально секунд 20, и мы получили открытый график биткоин к доллару на бинансе с уже установленным автоматическим масштабом. В верхней панели есть менюшка Scale, масштаб. Вы можете ее открыть и увидеть здесь галочку в новой функции автомасштабирования. И в скобочках здесь написано, какой... Конкретно установлен масштаб сейчас для этого графика. И масштаб 1000 означает, что шаг цены на графике составляет 10 долларов, а не 1 цент. Это значительно ускоряет загрузку графиков, это оптимизирует кластерные графики, потому что на биткоине, например, очень много... Очень много ячеек с нулями то есть по сути платформа занимается пересчетом нулевых значений в этих кластерах то есть бесполезная работа и масштаб устраняет такие недочеты и соответственно вы получаете оптимизированный график и быструю загрузку вот у нас пятиминутный график загрузился практически моментально на биткоине вот так Выглядят кластера, то есть нет никаких нулей, нет суперволатильных свечей. Вы можете зайти сюда, посмотреть какой масштаб установлен для M5. Если вам нужно автоматически автоматический масштаб убрать, вы снимаете галочку, вводите свой масштаб. Если вам нужно, возвращаете единицу. Но помните, что чем меньше масштаб, тем дольше будут загружаться графики. Теперь, я думаю, криптотрейдеры будут очень довольны при открытии новых графиков и значительно снизят и нагрузку на сервера, и время ожидания на открытие этих графиков. Третья тема этого видео посвящается новому индикатору, который называется «Background Picture». Этот индикатор будет полезен в первую очередь партнерам компании, либо трейдерам, которые проводят видеоаналитику, либо постоянно делятся своими торговыми идеями, публикуя скриншоты платформы АТАС, графиков АТАС, и хочет, чтобы всегда на всех картинках был, к примеру, логотип добавлен, если есть логотип. Либо какие-то другие картинки. Возможно, также этот индикатор подойдет пользователям, которые просто захотят кастомизировать свой, свои графики и добавить для, на фон какую-то кастомную абсолютно картинку. Сейчас я покажу, как это работает. Нужно зайти в индикаторы. Здесь найти... Итак, добавляем индикатор на график как выбрать картинку необходимо указать путь к необходимой вам картинке и добавить ее здесь есть несколько функций в настройках первое это вы можете увеличивать или уменьшать размер логотипа в данном случае если вы используете логотип также вы можете изменять прозрачность логотипа выбирать по умолчанию место расположения, либо вверху в левом, в правом углу, либо в нижнем, левом, правом углу. Также вы можете здесь подкорректировать смещение по горизонтали, указав необходимое значение, также по вертикали, если вы можете расположить ваш логотип или картинку именно в том месте, где вы хотите. А также за свечами или перед свечами. Таким образом можно себе установить логотип в необходимом месте, либо просто можно загрузить картинку фоновую на график и наслаждаться кастомным изображением при анализе графиков. Вот таким образом можно сделать, нажать ОК и теперь у вас неповторимый стиль при работе с платформой и с графиками платформы. На сегодня все. Всем спасибо, кто досмотрел видео до конца. Пользуйтесь платформой с удовольствием. Всем успешных профитных торгов и до встречи в следующих видео. Всем пока!